Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем мотоцикл с коляской Уран. В набор входит клей, наждачка, 288 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку.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 Равниваем крыло по нижней дуге. С другой стороны приклеиваем точно так же. Выравниваем крыло по нижней дуге. С стороны колеса вставляем деталь, которая подлиннее. деталь с короткими клиньями, а сюда деталь подлиннее. собираем точно так же. собираем по аналогии должен попасть на деталь под номером 141 таких делаем 5 штук То у собранной модели вращаются колеса, поворачивается руль, пулемет и открывается багажник коляски. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на канал и в соцсети Лемматойс. Пока-пока!